Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Президент Монголии Халт Магим Батулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В международном аэропорту Манас главу Монголии встретил премьер-министр Мухаммед Калы Аббылгазиев. В рамках официального визита высокий гость встретится с Орумбаем Джиембековым. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов. Президент Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Спасибо. Премьер-министр Мухаммед Калыя Балгазейф и президент Монголии Халт Магиин Батулга, прибывший в страну с официальным визитом, посетили историко-мемориальный комплекс Атабиид. Президент Монголии в сопровождении главы правительства возложил венок к мемориалу погибших в ходе трагических событий 1916 года. Далее, в рамках официального визита президента Монголии состоялась церемония официальной встречи с президентом Кыргызской республики. В государственной резиденции Аларча под мраморным шатром Аккеме для проведения церемоний торжественных встреч глав иностранных государств и делегаций вывешены государственные флаги Кыргызстана и Монголии выстроен почетный караул. Главы государств совершили обход роты почетного караула и представили членов официальных делегаций. Далее, после церемонии рукопожатия президенты Кыргызстана и Монголии направили отправились на встречу в расширенном составе. Политическое сотрудничество между Кыргызстаном и Монголией выходит на новый уровень взаимодействия. Подчеркнул президент на встрече с президентом Монголии. Глава государства отметил необходимость развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно гуманитарных сферах. Он подчеркнул, что открытие посольства Монголии в Кыргызстане будет способствовать раскрытию потенциала сотрудничества между странами и выводу их на на новый уровень. Глава государства добавил, что тесное взаимодействие между странами осуществляется и в рамках где Монголия имеет статус наблюдателя и выразил благодарность монгольской стране за поддержку мероприятий в рамках председательства Кыргызстана в организации. В целях активизации торгово-экономического партнерства Сорумба Джеймбека предложил провести бизнес-форум между бизнес-сообществами двух стран в рамках Кыргызско-Монгольской межправительственной комиссии. Также президент выразил заинтересованность в изучении монгольского опыта в горнорудной промышленности, обмену мнениями по эффективному управлению и использованию Природных ресурсов и цифровизации деятельности государственных органов. Глава государства отметил, что в рамках политики развития регионов необходимо в полной мере использовать имеющийся потенциал межрегионального сотрудничества между странами. Кроме того, Соромбай Джимбеков выразил заинтересованность в совместной работе в сфере истории и археологии. Большое спасибо, господин президент рада отметить, что политическое сотрудничество между нашими странами входит, выходит на новый уровень взаимодействия. Сегодня вы примете участие в церемонии официального открытия посольства Монголии в Кыргызстане. Убежден, что с открытием посольства в полной мере раскроется потенциал сотрудничества между странами. И наши отношения выйдут на качественно новый уровень. Со своей стороны мы проработаем вопрос открытия дипломатического представительства Монголии. В ближайших планах открыть почетное консульство в Ламбатаре. Тесное взаимодействие между нашими странами осуществляется в рамках ШОС, где Монголия имеет статус наблюдателя. Мы знаем, что Монголия сейчас активно изучает возможность вступления в организацию в качестве полноценного участника. Выражаю благодарность монгольской стране за поддержку мероприятий, состоявшихся в рамках нашего председательства. В частности, благодарю за участие в форуме СМИ, а также в марафоне ШОС на Исакуле. В целях активизации торгово-экономического сотрудничества предлагаю провести бизнес-форум между кыргызскими и монгольскими бизнес-сообществами в рамках межправительственной комиссии. Кыргызстан богат полезными ископаемыми их эффективная добыча и реализация является одним из важных направлений экономики. При этом важно помнить о защите окружающей среды. Мы с большим интересом наблюдаем за развитием горнорудной промышленности в Монголии. Нам очень интересен ваш опыт в этой отрасли. Нам необходимо нарастить торгово-экономическое сотрудничество. Объем взаимной торговли, к сожалению, не достигают и 1 миллиона долларов. Поэтому необходимо активно проработать данное направление. В этих целях предлагаю провести третье заседание межправительственной комиссии в сентябре текущего года в Бишкеке. Кроме того, Монголия и Кыргызстан могли бы обменяться опытом в банковской и финансовой сферах. С 2016 года мы реализуем внедрение цифровой системы возврата НДС. И я думаю, Кыргызстану будет интересен данный опыт поскольку этот год вы объявили годом цифровизации». По итогам встречи подписан ряд документов, в числе которых Соглашение между правительствами Кыргызстана и Монголии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в военной области Протокол о сотрудничестве между секретариатами Совета безопасности двух стран Меморандум о взаимопонимании между Министерствами образования Кыргызстана и Монголии Меморандум между Министерством культуры Ряд других меморандумов о сотрудничестве Глава государства поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника Дня России. Сегодня Российская Федерация является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного укрепления авторитета страны на мировой арене. Глубоко признателен за ваш вклад в углубление и расширение Крыгско-Российского партнерства. Ваше личное участие придало новый импульс качественному наполнению наших двусторонних отношений и укрепила дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное временем кыргызско российского партнерства будет и впредь развиваться на благо наших народов, отмечено в поздравлении Сорумба и Джеймбекова. Глава государства пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия, успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России мира и процветания. Для освещения заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества аккредитовано более 500 иностранных и местных представителей средств массовой информации. Аккредитацию прошли 434 иностранных журналиста из 115 средств массовой информации Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии и Японии. Также аккредитацию прошли 94 представителя из 32 средств массовой информации Кыргызстана. 13 июня в Кыргызской национальной филармонии с участием глав государств стран ШОС состоится праздничный гала концерт «Караван дружбы», прямая трансляция которого будет осуществляться на республиканском телеканале ЭЛТР. 14 июня в госрезиденции Аларча состоится очередное заседание Совета глав государств членов ШОС. Ход заседания в прямом эфире будет транслироваться на телеканале Алато 24 «Общественное корпорации. К прямым трансляциям подключатся зарубежные местные ведущие телеканалы, прошедшие аккредитацию. В эти дни, кроме саммита ШОС, пройдут другие мероприятия международного характера. Сегодня с официальным визитом в Кыргызстан прибыл президент Монголии. 13 июня состоится государственный визит председателя КНР Дзимпина. 14 июня состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди. ГОБДД обращается к гражданам в связи с проведением мероприятий. В рамках саммита глав государств ШОС будет вводиться временное ограничение движений транспортных средств. Так, с 12 по 14 июня во время проведения саммита на территории города Бишкек и Чуйской области будут вводиться следующие ограничения в движении транспортных средств во время проезда делегации. От аэропорта Манас по улице Фучика до проспекта джолу по проспекту джолу до бульвара «Молодая гвардия», по бульвару Молодой Гвардии до проспекта Чуй, по проспекту Чуй до проспекта Манаса, по проспекту Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции. В связи с важностью проводимых мероприятий ГОБДД просит граждан и гостей столицы отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Центральный театр оперы и балета Китайской Народной Республики при поддержке Министерства культуры и туризма КНР представил оперу МАНАС на китайском языке. Работа по организации постановки оперы по эпосу МАНАС велась в течение двух лет Министерством культуры Китая и Китайским центральным институтом оперы. Отметим, что сценарий был написан на основе варианта эпоса Джусупа Мамая, переведенного на китайский язык доктором филологических наук профессором Адылом Джуматурду. О том, какое впечатление Произвело на зрителей опера «Манаса» узнавала наш корреспондент Айзада мактабек з За моей спиной развернулось грандиозное театральное действие. Кажется, будто «Манас» сквозь века пристал перед нами его потомками. Все это чудо воплотили в жизнь артисты Центрального оперного театра Китая. В зале все зрители, затоив дыхание, в один миг переносились в далекие и великие времена кыргызского народа, благодаря талантливой игре артистов и оперным партиям. Это великолепно, такой профессионализм, как играет главную роль Манаса артист из Китая. Это не передать словами. Несмотря на то, что я не знаю китайский язык, я все чувствовала и понимала. С точки зрения манас ведов, представленная китайскими артистами, версия немного отличается от других. Отечественные историки отметили, что китайская сторона имеет особенное видение эпоса Манас. «Версия эпоса «Манас Джусупа Мамая» немного отличается по сравнению с кыргызскими моносоведами. Хочу отметить, что, несмотря на это, мы увидели одно яркое сходство – это величие нашего прадеда Манаса, его сила духа, справедливость и честность. По моему мнению, китайский народ прекрасно выделил его сильные стороны». Атмосфера в зале была фантастической. Яркие прожекторы, подсветка, 3D-экран, живое исполнение оркестра. И, конечно же, профессионализм артистов никого из присутствующих в зале не оставил равнодушным. На мероприятии от имени главы государства руководитель аппарата президента Досалы Сеналиев обратился со словами благодарности к артистам из КНР. Президент поблагодарил китайскую сторону за поддержку и организацию оперы. «Капасмонасы объединяет наши страны воедино. Благодарю китайскую сторону за такое внимание к кыргызской культуре. Огромное спасибо артистам из Китая и всему коллективу, который трудился над оперой на протяжении двух лет. Уважаемый председатель Китайской Народной Республики напрямую связан с тем, что сейчас в нашей стране проходит столь грандиозное мероприятие. Я надеюсь, что в таком же духе мы будем поддерживать теплые отношение во всех сферах наших государств». Артисты и постановщики очень серьезно отнеслись к опере «Манас». Для того, чтобы прочувствовать всю самобытность, культуру и историю кыргызов, коллектив Центрального оперного театра Китая несколько раз приезжал в автономную область Хызылсу, чтобы узнать побольше о самобытности, культуре и подробности истории кыргызов. «Для меня было очень волнительно выступать перед кыргызской аудиторией. Но в ходе выступления я уже почувствовал себя как дома. Для меня выступать в вашей стране – это огромная честь и гордость. Я сделал все, чтобы показать зрителям ту же силу, ум и справедливость, как у Манаса. Кыргызская публика приняла нас очень тепло. Я почувствовал в аплодисментах поддержку и любовь». Аплодировал Стоя. Это ли не доказательство того, что каждый из зрителей и артистов остался под незабываемым впечатлением: феричного представления и талантливого исполнения оперы Манас. Айзада Макхазарис Кебико Кульбеков. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.